У нас длинный курс у вас вас много патологий. У нас есть и манги ума 5 в грудных. Значит, у нас. Есть остеофиты на седьмом. Ну, по крайней мере, были все моменты. Опишите по самочувствию, что изменилось, что было, что стало. А во время. Вот за 7 месяцев что изменилось? За год, вот до того, как я приехал с этим ощущением. Все отключение. А -а -а. ощущение. а -а -а я теперь просыпаюсь спокойно. То есть у меня это ощущение, что меня слабик. прибит информация лист, и у меня вот этот разламывает к стене, Ой. Сколько вы в день, тратили нас, в неделю тратили часов на спортзал да. до нас? Четыре тренировки, две спарривные, три часа спарривные, в полигоне, короче полтора часа, с утра зарядка каждый день. Ну, то есть, по сути дела, каждый день минимум полтора часа уходило, если так, да. в среднем? Да. И при этом все равно такие ощущения были. Да, но ну... я за счет спортзала не спасался, я просто стал такой эксперимент, я прекращен заниматься. Угу. Потом, а, тогда потом, около месяца. И потом что-то, вот самый любимый Малин огород, клиника клинике, и Все. Кроме Все. У нас, вы у Епифанов были в клинике в Москве? Да, да там был, а. в был, У вы просто обследования проходили, не проходили лечение. они лечить меня не взялись. А, просто не гайд? От них ложу просто. С я приехал к нему, у тебя все рыжие продукты темные. И, Вам все... Просто отказали приехать. в ну, этом то, что отказал. Ну, поставил под сомнение, а эффективность результата. Он, он, я говорю, да, сейчас отходит, я говорю, простите деньги а, за то, что подпускать получилось, я не буду. То, что я говорю, мы как бы переписываемся еще. А не вот он, он держит меня на галочке, что вот и что там получится, пока ответы от них приглашения я не получу. Тот у вас синдром же перо сиди у вас выиграл, да, который здесь? Ну ты заставил вот. Да. Да. потому что склерок у вас гору желтая и идет. После голодания рубили рубили скачут, я тут просто сразу. Ну ты перерубил, конечно. Просто мало было. Все спрашивают, закрываешь? Да, да. Вот. закрываю. Да. Давайте вот из всего того, что было до нас, а теперь что осталось? А, два месяца было вообще. Шумный рассказ о трех душах. Мы на второго любого индюка, я помню зашел, вот, все. А потом нога левая она стала возвращаться. А у нас, когда вышли, получается, вы перестали хроматизировать. Да, И что Я иду, я понимаю, что я не так что-то делаю для себя. Мой организм ну, не починяет что-либо. Что. И потом я снесла недавно, даже там машина погибла. Я засмеялся, ну, я идем уже позже, чуть-чуть, стоит, а на дороге. Я понял, что я не хромаю. Я пошел по-другому, ее уже привычку вообще не надо. Я не его. Вот нога болела, то есть нога болеет, жила через треть. Болела. Она вот тогда, когда приехала, она вообще жила вот в чехле. Да, я уже, так честно, говоря, уже думал, ну, что есть, то есть. Сейчас ее ощущение, вот за да, тем, когда вот начался в 2015 году насыпаться организм, да. только эти просто сейчас прострелом вот таких, как мы с концом, вот это вот, вот, иногда несколько вот, короткие, и все такого нет. И... Чего-то вытащил здесь, а? Он ну, натягался, а? Тут ну, что то нахулиганил. Чего-то не натягал. Уже... У нас все себе, короче. Вот ну, вот, идеально. Таз идеально. Ощущение, что опять, короче. Может быть это просто шарлон, не возможно. Ну, вот здесь позвонки, да, смещены чуть-чуть. нажимая по десятибалльной шкале оценка от 0 до 10. 10 нестерпимый боль, 0 просто нажатие. Оценка. Боль. Оценка. Здесь. 4. Здесь. Здесь. Здесь. Вот. 10. 2, Удох. Вдох, Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Право все ушло. Вот -таки что такие ощущения Есть что. Вот он катается. Потому а что, что здесь третий, второй. Вправо, а первый резко влево. Вот проблема основная была. Поэтому, видите, здесь мышцы, катается, угу. а здесь ее нет. Выдох. Вдох, выдох Вдох, выдох Вдох. Вдох. Вдох Вот у вас щелчки лучше, чем у дочери У нее хуже Понятно, да? да. Вот это хороший звук Ну, в дуку пойти. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Все, все, все, все, все. Хорошо. Челчки прям как будто где-то 60-70 нормально пойдем. Вот разбирайтесь с питанием разбирайтесь с щитовидкой дох Вдох Вдох Вдох Вдох <и> Подох. Так, да, вдох. Подох. У меня проблема такая. Дела, дела, дела, дела. В обе руки или в одну стрелять? Обе. Одинаково или по леву больше. Угу. У нас мы хотя бы Единственное, что я их до конца поставить не могу, все-таки, не... во-первых, не могу воздействовать с теми потолками, которые у вас есть. Да? То есть максимально я выбрал уже угу. свой лимит. Вот. Ну, зато у нас тут расстояние, тут расстояние. Ты вот в вот, трех проекциях развернуты, за это у нас да? и сама идет. Вот это Точки нажимаю по 10-бальной шкале оценка. От 0 до 10. Здесь нестерпимой боль, ноль просто нажатие. Ох, тут все как размекло. Оценка. Один. Оценка. Нет. 0. Оценка. 3-4. Оценка. 4-5. Ага. ага, здесь у нас. Кажется, пока. Здесь. Нет. 0. Здесь. Нет. Здесь. Нет. Здесь нет. Здесь. 4, 5, низ, низ, низ, низ, низ, низ, низ, низ, низ, Да еще раз. Оценка. Два. Ну все, отчищу, что осталось. Все стало. Здесь. Нет. Здесь. Нет. Здесь. Нет. Здесь. вниз, там камера. Пойдемте. поставили, а остальные уже просто за ним встали. <клыш> так, отпустили? Кусок стресса. Ну, сейчас лучше, я вспоминаю пират, когда я думал, что я, я там откусываешь, что-то вырываешь. О -о -о. <связь> это человеком становится. Здесь еще хуже а Здесь хуже, левая рука опянулась здесь... же... Не валитолана Это валит боль Но у меня ударная правая А как я осталась левой, я не помню Я с... вот шея сместилась И потом ушла левая рука Я понял, что все Вот она. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь такого нет, спазм там больше. 10, 10, молодец. О! Понятно, да? Вот тут, в принципе, Вот это, это проходит. Это было. Сейчас, Значит, магний. А их два производителя с хорошей концентрацией магнит-деаспора. И второе магнирот. Я просто через слышу пишу. Это P1 для мозга на калий, это для мышц. Это один месяц делаем. Я не знаю, там какого производителя купить. Просто, да? один месяц, им два дыха. По ваннам то же самое, да, то есть я вам все инструкции дал, то есть это каждому на ванну, то есть деды, взрослые, взрослые по-взрослому, по всем, по полной программе, вам по полной пачке соды, дальше это то, что Скипар дал, это получается, не ложитесь, то есть вот мышцы шеи здесь, то есть вот эта часть в воде, высокие колени вот, и, одной, и один, и второй, да? То есть, соответственно, колени выгрызут, голова опущена. То есть, колени опустил, голова выглядела, да? То есть, вот таких 3-5 минут, то есть, меняемся. То голова, то ноги. Ванны такие через день, максимум 15 минут, можно меньше. Расслаблять будет, вот эта очень жестко. Почувствовали было в выходим, не дожидаемся этих 15 минут. Понятно, да? Не смываем души. Чуть прихлопнули полотенцем. Жестко не вытираем, опять же, прикомпониваем просто. Все, выходим, лежим. Эта штука вас размажет очень жестко. Ну, дыхательный эффект у Славян-Хоффа, мы тоже уже говорили, да? Да, сейчас посмотрим, как вы научились дышать. Давайте ну, мы научимся. Давай, глубокий вдох максимальный. Вот. Не, не получилось, да, еще не, не, не, не получится, не, не не, ну, уже, я не не вешал Да, да, да. 40-45% пропадает. Теперь я просто вам покажу, как должно быть, хорошо? Но если ты правильно дышишь, то ты прям чувствуешь, что расходится. Я не знаю, что там расходится, может ребра двигаются и так далее. Я чувствую что щелчки есть. То есть да? То есть при всем при этом ты все равно продолжаешь растягиваться, расслабляться, тело само растягивается лежа на полу, хотя ты в просоне. Вообще просто сумасшедшее ощущение. Но ты должен сконцентрироваться на своем дыхании, и ни о чем не думать, да там. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.